О, я рассвет пробуди, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди, о море, море Бой. Море возьми меня в дальние дали, Парусом алым вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки Сквозь синюю вечность летят, до Земли море навстречу и детские сказки На синих ладонях несет корабли О море-море препятствия Ты не подаришь прибор. Oh, no. Это был Евгений Куманенко, но мы.